Приветствую вас на своем канале, в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже фирма Ланоса серия Альпина, 340 метров в 100 граммах, это полушерстяная пряжа, здесь 20% махера, 20% альпаки и 60% дралона, как вы уже поняли по составу, состав входит махер, значит она вот такая вот ворсистая, в принципе пряжа довольно таки интересная, в меру такая вот ворсинистая. мне понравилось честно говоря с ней вязать рекомендуют номер спиц производитель три с половиной четыре здесь в принципе я пряжа этой вязала лицевую гладь тройкой максимально. И если будете вязать более такие вот ажурчатые вещи э, с дырочками, скажем так, с накидами из спиц, то в принципе тройку с половиной можно использовать. Четверка, честно говоря, я не представляю, как с такой пряжей вязать. Она довольно-таки тоненькая. Вот. Что разве какую-то хотите очень такую нежную паутинку по типу палантина, какого-то такого очень-очень нежного. Э, крючка, к сожалению, производитель не рекомендует. Но вязала я из данной пряжи троечкой и тройка с половиной. В принципе, ажуры получаются интересные. Тройкой можно вязать столбики с накидом. Вот. И, соответственно, тройка с половиной ажуры отлично подойдет. Вот. Я вязала из данной пряжи палантинчик. И вот такой вот интересный цвет у меня получается такой вот нежный пион 932 цвет. И в соответствии как бы вида пряжи на цвет, скажем так, и на ощупь, в принципе, мне очень даже понравились. То есть получается такое что-то нежное, ажурчатое, вот, ну, честно говоря, подойдет для демисезонных вещей, очень отлично подойдет пряжа для палантинов, честно говоря, шапку, аксессуары такое я не вязала, а вот именно я ее использую как вот для палантинов, каких-то нежных, возможно, бактусов, либо шарфика, вот что-то такое интересненькое. Вот, в принципе, подойдет такая пряжа и для зимних шарфиков, потому что очень является такая вот теплая, и состав у нее довольно-таки интересный. В принципе, данную пряжу я использовала, и в дальнейшем, думаю, буду из нее вязать. Вот, конечно же, кто что вязал из данной пряжи, оставляйте в комментариях, также подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, ставьте лайки, спасибо, что остаетесь со мной, всем хорошего настроения, ровных петелек, пока-пока!